14. В результате полного восстановления углеродом смеси оксидов железа массой 80 грамм получили смесь угарного и углекислого газа объемом 35,84 дм кубических при нормальных условиях с массовой долей кислорода 68%. Вычислите массу в граммах восстановленного железа. С чего мы с вами начнем? Как всегда, с уравнения реакции. За счет того, что мы с вами не знаем, что это за оксиды, я в общем виде пишу. Феррум XOY У нас могут быть оксид железа 2, оксид железа 3, смешанный оксид, все что угодно. И добавляем мы углерод. При этом у меня будет восстанавливаться полностью железо и образовываться смесь CO и CO2. Здесь я ничего не уравниваю. Но как вообще мне понять, какая масса железа? Обратите внимание, сначала у меня был феррум Y. Масса его 80 грамм. Весь кислород, она забирает CO2. CO. Я могу понять, а какая же масса кислорода, отняв ее от общей массы оксида, я получу массу чистого железа. Ну, то есть это наперед, что мы будем с вами делать. Значит, что у нас здесь есть? Смесь у нас объемом 3584 дециметра кубический. Первое, чтобы я сделала, это нашла химическое количество. Объем разделила на малярный объем. Тем самым мы с вами получили бы 1,6 моль. Но я не знаю, как эти 1,6 распределяются между CO и CO2. Пусть у меня x-моль будет CO и y-моль будет CO2. Здесь у меня массовая доля кислорода. Массовая доля кислорода это масса кислорода из первого, но я обозначу как CO, плюс масса кислорода из CO2 и делить на суммарную массу CO плюс CO2. То есть мне нужно перейти к конкретным массам. Как же это сделать? В одной молекуле CO у меня содержится один атом кислорода. И раз их химические количества равны, то они будут равны Ху. Тогда я могу сказать, что масса кислорода в СО у меня будет равна 16 X грамм. То же самое я делаю с СО2. В одной молекуле СО2 у меня содержится уже два атома кислорода. И если химическое количество СО2у моль, то химическое количество кислорода в этом СО2 2у моль. Тогда масса атомов кислорода СО2 это 2 y умножить на 16. То есть 32у грамм. Теперь осталось, то есть мы нашли свою вами массы кислородов по отдельности. Найдем массы этих молекул для СО это химическое количество умножить на малярную массу. 28Х. Для СО2 это химическое количество Y умножить на малярную массу 44. Теперь все это я могу подставить в формулу. Как это сделать? Значит, массовая доля, я сразу же подставляю в долях. 0,68. Масса кислорода из первого нашего вещества 16Х. Из второго 32У. Масса со 28x, а непосредственно CO2 44y. Что я делаю дальше? Дальше у меня получается, я уже не буду останавливаться о том, как это все решить, да, то есть вы постепенно избавляетесь от роби, перемножаете между собой 0,68, 28x и 44y, у вас получится в итоге соотношение 2,08y равно 3,04x. И что же с ним делать? А мы с вами знаем, что x плюс y равно, то есть все химическое количество у нас равно 1,6. Таким образом, подставив или заменив y, например, да, то есть я могу сказать, что y это 1,6 минус x. Заменив вот это y в первом выражении, я могу получить значение x. x у меня получается 0,65 моль. А у тогда 1,6 минус 0,65, 0,95 моль. Что у меня получается в таком случае? Я знаю, что масса кислорода в первом 16х, то есть я могу конкретно пересчитать, 16 умножить на 0,65. Даже можно в общем посчитать. Плюс... Во втором случае 32 y 32 умножить на 0,95. Таким образом, масса всего кислорода у меня будет составлять 48 грамм. Откуда он берется? А берется он из оксида. Тогда масса восстановленного железа – это масса оксида минус то, что приходится на кислород. Получаем мы с вами 39,2 грамм. Но если мы записываем ЦТ, то это просто 39.